Здорово! Ну... Как ты? Я смотрю тебе очень понравился мой прошлый видос по открытию рулеток. И как ты наверняка помнишь, в прошлый раз у меня оставалось еще 10 таких рулеток, которые мы с тобой сегодня конечно же откроем и посмотрим, что нам опять выпадет. В прошлый раз мы неплохо так подняли деньжа. Ну а что нам может выпасть сегодня с оставшихся 10 рулеток, ты узнаешь в этом видеоролике. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барби Херпе, и чтобы принять участие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 хотел тогда открывать все рулетки потому что ролик и так получился слишком длинным и решил оставить все это дело на потом ну и сегодня конечно же мы с тобой откроем все эти 10 рулеток и посмотрим что нам выпадет я дико настроен снова выбить какую-нибудь крутую тачку либо какой-нибудь крутой редкий скин ну и первое что нам с тобой выпадает это дополнительная рулетка то есть грубо говоря крутим заново со второй рулетки нам с тобой выпадают деньги а именно в количестве 300 тысяч штук то есть мы с тобой выбили 300 тысяч рублей довольно неплохо ведь если обменять стоимость одной рулетки, а именно 350 коинов на верты, то примерно та сумма и выйдет. То есть, грубо говоря, мы с тобой ничего не потеряли, а просто-напросто перевели свои коины в верты. Но это все не то, что мне нужно. Я настроен на что-то более крупное. В прошлый раз нам с тобой нереально повезло. Мы с тобой выбили Rolls-Royce Кулинан стоимостью 37 миллионов рублей в автосалоне. Мы с тобой выбили крузак 200 и стоимостью 6 миллионов 800 тысяч рублей. А также мы с тобой выбили целых два скина Зека. Это был нереальный окул. Охренеть, ну нам с тобой выпало целых 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей мы с тобой выбили. То есть, я так понимаю, здесь тоже абсолютный рандом. Деньги могут выпадать абсолютно в любом количестве. Можно, судя по всему, выбить как несколько тысяч рублей, так и несколько миллионов рублей. Интересно, какой же здесь все-таки максимальный выигрыш именно по деньгам? Судя по всему, с донат-валюты дела обстоят точно так же. Блин, здорово, здорово. С одной рулетки 5 миллионов рублей. Это круто. То есть, даже и деньги можно реально выбивать. Вот оно. Наконец-то нам с тобой выпало так. И что же нам с тобой выпало давай rolls-royce да ладно mercedes-benz это гель нет это не гелик это по-моему акула да это по-моему акула но стоит она по-моему так же, как и гелик в принципе 13 миллионов в салоне это круто это круто это охренительный оку как я тебе уже и сказал на 0 восьмом сервере у меня вообще какой-то невезучий аккаунт чтобы я там не пытался выбить мне никогда не везло я постоянно сливал огромное количество миллионов в казино я слил больше 100 миллионов на крафт велосипеда, мне ни хрена ни один не выпал и с рулетками я уверен там дела обстоят только точно так же, здесь же на девятке дела обстоят совершенно наоборот, здесь мне нереально прёт в этих рулетках, если так будет перейти дальше, я чувствую просто-напросто подсяду на эти рулетки и буду от них зависим. Но, как говорится, куй железа, пока горячо, пока ничего дельного нам не выпадает, вот, нам выпал скин, что за скин? Опять одежда 91, ты прикинь, уже третий скин Зека мне выпадает, я не знаю, что с ними делать, я их скоро буду солить, честно говоря, я не вижу смысла, блин, продавать все эти скины. Их выпадать в огромном количестве, ценник на эти скины уже упал до минимума. Если эти скины раньше продавали у нас на девятке по 15-20 миллионов, то сейчас их продают чуть ли не в два раза дешевле. Я думаю продам скорее всего один скин, чтобы освободить слоты, потому что у меня забиты все слоты в гардеробе, а эти два скина пускай так и остаются в бэкмане, чтобы просто не портить экономику. Потому что скинов стало огромное количество на сервере благодаря этим рулеткам и они просто-напросто теряют свою эксклюзивность. И вот оно, нам снова выпадает автомобиль. Давай, бугать, Тиширон. Да хрен там, снова нам выпадает Крузак 200. Что-то прет мне на эти Крузаки 200. Но все равно неплохо, это все равно окуп. Даже если слить его в Гос, это выйдет примерно 3,5 миллиона рублей. Это круто, это все равно круто, это все равно достаточно хороший окуп. И снова нам выпадает тачка. Охренеть. Всего 10 рулеток и уже третий автомобиль. Да ладно, опять Крузак 200. Да сколько можно? Чё за везение на 200? крузаки. Не, я конечно не против, если мне с каждой рулетки будет падать крузак, мы немного понемногу так я и до миллиарда могу дойти, но хотелось бы какого-то разнообразия. Ладно, я конечно, наверное, жалуюсь, потому что кому-то вообще ничего не выпадает из 10, из 20 рулеток, а мне тут уже нападало три крутых автомобиля, но ну, просто обидно, блин, я смотрел у многих ютуберов, выпадает, блин, по одному, по два скина номер 23, это скин вот этого гонщика или космонавта, как его еще называют. Я крайне настроен выбить этот скин, я, наверное, буду крутить рулетки до тех пор, пока он мне не выпадет. Это очень редкий очень крутой скин. Его сейчас продают чуть ли не по 100 миллионов рублей за штуку. А мне падают одни крузаки 200 Ну и напоследок нам с тобой выпадает дерево в количестве 300 штук. Куда девать это дерево я понятия не имею. Точно так же как и золото и алюминий. И весь этот шлак, который мне частенько выпадает. Неплохо, неплохо я считаю. Если прикинуть, два крузака двухсотых почти по 7 миллионов это уже 14 миллионов. Еще один скин Зека, но он уже стоит не 15 миллионов, где-то миллионов 12. Его можно постараться продать. То есть это примерно на 26 миллионов рублей, плюс нам с тобой еще 5 миллионов 300 тысяч выпало чисто деньгами, это уже порядка 31-32 миллионов и плюс нам с тобой еще выпала акула стоимостью 13 миллионов рублей почти 50 миллионов рублей мы с тобой окупили с 10 рулеток, что довольно неплохо что довольно круто лично как я считаю, нереальное везение нереально прет мне с этими рулетками, я думаю буду на выходных донатить еще по акции x3 и буду закупать данные рулет тебе же я не хочу советовать покупать эти рулетки. Если у тебя есть желание, то пожалуйста. Если есть у тебя такая возможность. Но не забывай, все эти рулетки на данный момент можно приобретать у других игроков в торговом центре за верты, за игровую валюту. Если у тебя достаточно большое количество денег на сервере, ты можешь просто-напросто поискать в объявлениях, ты можешь поискать в веб-чате, ты можешь в чате семьи поспрашивать, поискать эти рулетки, найти человека, который их продает. У нас на девятке сейчас продают данные рулетки от 750 тысяч рублей до 1 миллиона в среднем. За одну рулетку. Довольно немало, но люди также просто-напросто пытаются подзаработать. Люди, которые не особо верят в свою удачу, они просто-напросто донатят по 350 коинов на одну рулетку. И вместо того, чтобы обменять эти деньги на верты, это выйдет примерно 300 тысяч, они продают в 2-3 раза дороже эти рулетки другим игрокам, которые мечтают покрутить, открыть данные рулетки. В надежде, что им что-то выпадет крутое. Возможно, я даже как-нибудь подкоплю деньжат и закуплю данные рулетки у игроков и потом сниму для тебя это такой ролик. но пока что все свои денежки я вкладываю в новый бизнес, а о своем новом бизнесе я тебе расскажу уже в одном из следующих видео. На этом у меня пока что для тебя все, удачи тебе в покрутах и нереального везения, ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео, пока.